Всем привет, меня зовут Вязов Роман, вот это моя страничка ВКонтакте, это я, в конце июля, я получил на свою почту письмо от Артёма Плешкова, где он рассказывал о возможности создать дополнительный источник пассивного дохода и стать финансово-независимым. Меня это предложение заинтересовало, я перешел на ту ссылочку, куда предложил сайт, куда предлагала Артем перейти. Вот этот сайт. Запусти пассивный доход в ближайшие 30 дней для себя и своей семьи в процессе изучения и распространения информации про и грамотность. Прочитал то, что тут Артем написал. Довольно интересно, много полезной информации. Вот стратегия, как выйти на доход 100 эфиров за 8 недель. Как создать пассивный доход с нуля за 30 дней. Для новичкам. Прочитал отзывы партнеров. Вот они тут. Вот отзыв а, самого Артема. 12 тысяч рублей за 85 часов. Меня это все заинтересовало. Я зарегистрировался в программе CryptoHands. Вот это мой партнерский кабинет. Здесь это мой доход за август месяц. То есть я заработал 0,15 эфира, если посмотреть статистику. Так. Вот здесь за 1 августа, за 3, за 4 переводы по 0,5 эфира. и у меня закрылся, вот, начиная с, как бы, за 1 числа августа, у меня закрылся первый уровень. Вот как где себе поставил задачу минимум такую, чтобы за первую неделю себе вот этот уровень закрыть. Задача на вторую неделю, чтобы закрыть свой второй уровень. Почему меня заинтересовало предложение Артема, потому что я видел для себя новые возможности. Программа CryptoHands, она работает на смарт-контракте Ethereum, который никому не принадлежит. То есть здесь есть свои создатели-программисты, которые создали эту программу, но нет владельцев, нет админов, которые могут вас забанить, выкинуть, или вы просто им не понравились, вам перестать платить. Здесь такого просто невозможно. Во-вторых, в самой системе нет денег, то есть они у вас нигде не хранятся, поэтому система она как бы, она не может исчезнуть куда-то. Все деньги находятся на кошельках партнеров, и происходит перевод с одного кошелька на другой, то есть между партнерами. Это такая, можно сказать, касса взаимопомощи. И в-третьих, смарт-контракт работает на блокчейн Ethereum, его невозможно удалить или изменить. Приглашаю вас дружа, в нашу дружную команду, присоединяйтесь и будем вместе зарабатывать. Всем пока.